Я приветствую вас на своем канале Тараторка. Сегодня у нас расклад будет для мужчин на женщин. А, так, а, вас, посмотрим в этом раскладе, а, как к вам относится загадываемая вами девушка, женщина, да, если вы находитесь да. в начале отношений или только... Примите ли девушку для себя, вам она интересна и показалась, и вы хотите узнать, а стоит ли начинать какие-то предпринимать действия в ее сторону, да, романтического характера. и так. будет у нас сегодня четыре варианта, вы загадывайте свой, ниже в описании будет указан тайм-код на каждую позицию, вы можете не дожидаясь сразу кликнуть и соответственно прослушать свой непосредственный вариант. Ну давайте приступим. Давайте первый вариант достойна ли она моего внимания. Второй вариант достойна ли она моего внимания. Третий вариант достойна ли она моего внимания. Четвертый вариант достойна ли она вашего внимания. Можете нажать на паузу, выбрать, а мы начинаем. Давайте. Первый вариант. Я вас приветствую. Достойна ли девушка вашего внимания? Так называется наш расклад. И давайте пока посмотрим карту, сигнифицирующую вас. Ну, я смотрю, вы сейчас прямо источайте флюиды, да, в сторону этой девушки, у вас сейчас бабочки порхают в животе, да, вам поскорее хочется связать себя с ней узами, или вы уже, возможно, начали встречаться, или И у вас, в принципе, можно описать ваши отношения как букетный-конфетный период, либо уже устоявшиеся, да, какие-то отношения. Но, тем не менее, вам в них хорошо, вы себя чувствуете на своем месте, и чувствуете вот это тепло и отдачу, да, в вашу сторону, соответственно, в сторону вашего партнера, партнерши, вернее. Так, хорошо, Что мы вас поняли, давайте посмотрим. А... Карту на нее выложим. Слишком много, мне кажется, арканов старших. Итак, что мы можем о ней сказать? Девушка достаточно стойкая по жизни, да, ее очень сложно вывести из колеи, очень подвижная, жизнерадостная, знает, чего хочет от жизни, знает цели, к которым и, собственно, стремится. Ну, местами прослеживаются у нее такие какие-то лидерские качества, может немножко продавливать свои какие-то идеи, да, даже в ваших отношениях, или в отношении вас, в том числе, да, если, допустим, мы еще пока не начали отношения в качестве пары. вот. Но, может быть, этим вас она и зацепила, да, то есть это какая-то очень уникальная. Женщина в ваших глазах, да и, в принципе, в глазах других окружающих вас людей. Девушка — это, можно сказать, поцелованная удачей. У нее, в принципе, все достаточно легко складывается по жизни, да, и с коммуникацией у нее проблем, в принципе-то, и нету. И есть вероятность того, что в... В глазах противоположного пола, да, ну, в глазах других мужчин она достаточно лакомый кусочек, я могу так описать. Um, хорошо, давайте посмотрим uh, ее отношение к вам, да. Ну, что я могу сказать? К вам она достаточно неплохо относится, но немножко чувствуется, есть некая дистанция между вами, да. То есть дистанцию именно эту она выстроила между вами именно сама. То есть со своей подачи, да. А, так как она себя уважает и знает себе цену, она видит, что... А может, у нее это даже под коркой, да, есть некая такая как бы надменность э, не в том смысле да, что вы не подходите или что-то в таком духе, а именно э, некая такая аристократичность э, некий взгляд э, вниз да, по отношению к другому человеку ну, в, в вашем случае конкретно вас да, э, но именно такая позиция немножко оценивающая Оценивает она достаточно вас неплохо, достаточно человеком стабильным, человеком, который многого достиг в этой жизни, достиг успеха в разных сферах, и в том числе в финансах. Возможно, у вас есть какая-то стабильная работа, достаточно оплачиваемая, и вы в ней, в принципе-то, преуспели. И вы движетесь в своем развитии, то есть не стоите на месте, а непосредственно увлеченно, да, занимаетесь тем делом, которым вы занимаетесь, собственно говоря. И, что немаловажно, она вас чувствует равного себе человека, да, и в принципе можно сказать, что она может вас рассмотреть в качестве партнера, да, для романтических каких-то отношений. Вот. И... Что еще могу добавить? Если, допустим, эта девушка такая порывистая на подъем, да, то есть очень... Очень... Ну, как бы сказать... Быстро-быстро начинает что-то реализовывать, да, и не продумывая зачастую какие-то вещи. Ну, всякое бывает, да. Она сама по себе достаточно такая, как бы это объяснить, продуманная. Вот, извиняюсь, да, продуманная. Но, тем не менее, даже у таких женщин бывают порывы, такие легкости. И ей нужен партнер, такой же фундаментальный, какая она сама, поэтому, а даже моментами и более, более сдержанного, более, более какого-то... Стойкого моментами, да, не прогибающегося, которое бы заставил ее, да, прислушаться к своему мнению и сделать какую-то паузу э, вместо нее, за нее, и, и выдохнуть, да, который бы мог ей предоставить некую опору в качестве себя, и до которого можно было положиться. В принципе, она вас такого человека видит, то есть тут э, четко прослеживается уважение в вашу сторону, и именно от вас она бы могла бы получать некие такие советы, которые бы действительно ей помогли. Вот. Как ни странно, потому что так как она высоко себя ценит, она не каждому прислушается. Но вы в числе этих немногих людей. с чем я вас и поздравляю. Давайте посмотрим. Хорошо, уважение мы увидели да, в отношении вас у нее. Давайте посмотрим, что она чувствует по отношению к вам. Очень очень неоднозначный вернее однозначный ответ я могу вам сказать любви здесь карт не прослеживается скорее отношения такие более деловые и чувствуется некая вот дистанция я бы так сказала. То есть в качестве бизнес-партнера, да, какие-то приятельские отношения, да, здесь есть, то есть да, в ее понимании. Но вот именно ни одной карты в плане любви я тут не вижу. Тут еще выпала башня, что говорит о каком-то деструктиве неком. Возможно, вы бодаетесь с ней в разговорах, да, в качестве, ну, не знаю, на какие-то темы серьезные, глобальные, да, и где ваши точки зрения расходятся, и каждый отстаивает свою позицию, а, то есть есть какие-то некоторые противопоставления, расхождения в суждениях, то есть, причем очень такие серьезные, и тут скорее прослеживается не тематика любви, а тематика противостояния, да, то есть, в вас, возможно, она видит соперника своего, нежели там мужчину, да, на которого она бы могла положиться. Но тут, в принципе, понятно то, что у нее вы поликарты императора и императрицы, одновременно, в ее конкретно характеристике. Возможно, вы ее очень хороший друг, близкий, да, который находится в френд-зоне которая мечтает о том, чтобы быть с ней рядом в качестве э, мужчины, да? а она этого не замечает. Давайте посмотрим тогда, если, если так оно и есть, то как вам растопить ее сердце и сделать, э, снять с нее вот эти розовые очки, и чтобы она посмотрела на это немного с другого ракурса, с того, с которого вы это видите. Как, как поменять ее отношение к себе? Опять же, старшая Аркана. Я не знаю, что тут за люди пришли ко мне на расклад, но тут однозначно очень-очень э, сильные оба вы. И она, и, и вы сами. Но смотрите, здесь нужно проявить силу воли однозначно. И знаете, какую-то по карте колесницы я вижу какие-то сподвижки да, в отношении усилий своих вот этих, прикладывать больше усилий, больше, как-то, знаете, проявить себя, что ли, в ее глазах. Я не говорю, чтобы выдам чересчур усердствовали, да, чтобы, допустим, она воспринимала это как лишний раз, что вы мельтешите перед ней. Нет, ни в коем случае. Вы должны показать ей, что вы действительно сильный человек, но не оппонент. Вы не тот человек, с которым надо бодаться, да, рогами, как олени, там. А непосредственно вы Тот кремень, да, за который нужно держаться и не себя, допустим, <coughs> ставить на ваше место, а видеть у вас другого человека. То есть, ну, здесь что-то вот про это, здесь... Возможно, вам нужно проявить не снисходительности в каких-то вещах, да. Подумайте вот сами, да, что провоцирует эту девушку, да, на, на вот такое отношение к вам. Возможно, вы действительно даете ей поблажки и делаете это немножко, преподносите не в том, не в том виде, в котором она бы поняла это правильно, да, как бы вы хотели, например, в силу, допустим, того, что она также девушка, и вы там делаете какие-то мимические, микро, там, мимические э, э, изменения, да, в лице, в ну, в, тел в телодвижениях. Она, она все может сочетать, вообще, как плевое дело для нее. Поэтому, э, возможно, она вот, именно вот ваше, вот эти вот ухаживания воспринимает как раз, как вызов, призыв, да, к действию. И она такая, как-то вот у нее вот есть вот немножко мужское вот начало. В ней, в принципе, хорошо развито. И из-за этого у нее немного искажается представление, да, того, чего вы хотели сказать. Немного другое совершенно, да, противоположно вашему отношению. И вот это отношение вам нужно немножко поменять в ее случае. И причем сделать это нужно, как-то знаете, достаточно сильной волевой хваткой, я бы так это описала, да, более, может быть, мужественной, чтобы, знаете, не было у нее, чтобы не было у нее каких-то вот таких иносказаний в отношениях да, у вас. Или просто-напросто отойдите в сторону, да, вот по карте, по 20 старшему аркану, и пусть она продышится немножко, да, поймет, что это все значило. Если такие, конечно, и такие обстоятельства и могут иметь место, то, конечно, было бы тоже неплохо. Либо вам нужно тут вот... Две противоречивые карты, но и в том и в том случае нужно проявить силу. Соответственно, вам вы можете выбрать две тактики. Отойти немножко на шаг назад, либо, так как мне тут кошка подсказывает, либо проявить наоборот силу и смекалку, соответственно, более стать мужественным или, или, или отстраниться от нее на какой-то момент, чтобы она смогла проразмыслить. Возможно, вы очень близко общаетесь, достаточно тесно, и, соответственно, она воспринимает все ваши ухаживания за какую-то дружескую, да, а не знаю, за дружеское отношение вот к себе. Ну, как-то так я могу это описать. Хорошо, спасибо вам, первый вариант. Переходим ко второму. Первый вариант... Второй вариант. Я вас приветствую. У нас сегодня расклад. Называется «Достойна ли она вашего внимания?». Соответственно, эта карта – сигнификатор у вас. Вы находитесь в кубках. Ну, как это можно более понятным языком объяснить, да? М Вообще, кубки, это подразумевает какие-то чувства, да, это вообще стихия воды, соответственно. А... Туз кубков, да, говорит нам о том, что у вас сейчас полная чаша, да. Вы готовы к романтическим отношениям, вас прямо распирает на это, да, что вы хотите всему миру сказать, что... Да, я готов для отношений и в активном поиске. Вот. Ну, давайте посмотрим вашу девушку, да, ту, которую вы загадали. Ваша пассия. Второй расклад, и, ой, второго варианта расклада, и опять старший аркан Ну, смотрите, <свот> девушка у вас достойная, однозначно, это императрица, тут как бы ничего лишнего не скажешь, да. Но у нее сейчас тяжелое время. Время такое, где нужно проявить э, э, силу, да, справедливость. Возможно, у нее сейчас э, она расчищает список своих контактов, да, избавляется от ненужных знакомых. А с кем-то, возможно, выясняет отношения. А вот у нее какое-то такое нестабильное сейчас время, да, какая-то трансформационная, трансформационный период происходит, и это эмоционально ее истощает. Вот тут как бы и так понятно. Несмотря на вот эту всю внутреннюю тяжесть, да, внешняя она не показывает этого. То есть все это она держит внутри себя. Так, а что еще я могу сказать? Но, в принципе, тут и нечего сказать. Давайте дальше смотреть. Хорошо, мы поняли, что у нее сейчас трудные времена. А вы весь в кубках, да? <laughs> При этом. А, давайте посмотрим, как она к вам относится. Не являетесь ли вы тем человеком, от которого от, от которого она бы хотела сейчас отродиться? Давайте посмотрим. Ну Смотрите, королева кубков вышла. И... Как ни странно, отшельник, да еще и десятка жезлов. Странное немножко отношение. Она сейчас хочет какой-то поддержки получить, да, но при этом по ней этого не скажешь. Вот. И... Сложно предугадать, когда ей это, как бы, нужно слова поддержки оказать, а когда лучше промолчать. Потому что у нее сейчас нестабильное состояние, да, и она может немножко неадекватно ответить на ваши какие-то действия. Поэтому тут нужен подход такой, очень-очень скрупулезный, я бы так сказала. Как она к вам относится? Да, неплохо она к вам относится, достаточно положительно. Но, опять же, у нее сейчас нестабильное состояние, да. И трудно предугадать по женщине, да, что ей сейчас нужно сказать. А... И на что она, ну, как бы неадекватно начнет реагировать. А такой вариант возможен. Ну, давайте посмотрим, давайте посмотрим... Хорошо, ну посмотрим, мы посмотрели, как она к вам относится. Давайте посмотрим, есть ли у нее чувства по отношению к вам. Давайте так. <плёвый> так, секунду подождите, пожалуйста. А -а -а -а. Вот я не знаю, кто-нибудь из вас, смотрящих этот вариант, смотрел теорию Большого Взрыва, и там была пара Леонардо и Пенни. Вот что-то вот в этом духе, как бы, да, вот. Можно это описать. То есть, вроде все хорошо, вроде, вот, знаете, готова просто, не знаю, урвать и кричать. Соответственно, что я могу тут сказать? У вас некая дисгармония, какие-то противоречивые у нее чувства по отношению к вам, но, несмотря на это, да, выпадает королева жезлов, что говорит нам о том, что она в активной позиции в отношении вас находится, да, и если, если мы э, говорим о чувствах, то Жезлы нам указывают на то, что чувство у нее сейчас обострено именно к вам. С чем конкретно это может быть связано? Возможно, с недавними какими-то нелицеприятными разговорами, да, между вами. Возможно, у вас какая-то ссора произошла недавно. В чем-то вы как бы не сошлись во мнении, и вот это вот у нее сейчас до сих пор в голове крутится. И тут она как-то вот да хочет ну, подавить вас что ли вот вот что-то такое от нее прям в вашу сторону. Угу. Да уж, и, и аркан силы да вот одиннадцатый аркан тут выпал что-то ей не понраву вас какой-то вот такой диссонанс я чувствую давайте посмотрим поближе Чувствуется разочарование. Вот мы сейчас смотрим чувства да, по отношению к вам. Чувствуется разочарование. Знаете в чем? В деньгах. В денежном эквиваленте. Возможно, это связано с ее проблемами, да, которые бы вы как потенциальные да, партнер, я не знаю. Или или, не знаю, спонсор, как это можно написать, да, могли бы ей эту помощь оказать, да, финансовую поддержку оказать. Ну, как-то не очень тут прямо завернулось. Mm -hmm. То есть, получается, вы э, в ее глазах, э, то есть сейчас у нее, вернее, опишем по более подробно, да, у нее сейчас финансовые трудности, да, какие-то свои проблемы смотрим на отношения в сторону вас, то тут прямо прямо карты говорят о деньгах, о денежном вопросе. То есть получается, что эта девушка смотрит на вас не на как партнера, да, а на как спонсора. И, соответственно, возможно у вас ссора произошла и какое-то расхождение во мнении в том плане, что как раз отношение денег да и всего вот этого вышеперечисленного и тут она с вами, возможно, не согласна. Возможно, выяснилось, что вы не миллиардер и не олигарх, и вот у нее вот это разочарование, то что, ну, как бы неправильно, как мне кажется, то, что она так вот чувствует себя в отношении к вам. Ну, достойно, достойно. Нет, я тогда сказала, что не Если она Получается, если она себя считает императрицей, то считает себя обязанной, да, как-то за счет вас свои проблемы решать. Ну, это как-то странно. Ладно, давайте посмотрим, как вам действовать вообще в ее сторону. Ну, вы знаете, тут однозначно карта дают один ответ. Бежать от нее куда угодно, да, и свои финансы держать по себе. Пусть у нее эти финансы и поют романсы, но как бы вас это не должно касаться, да. Вот. То есть, если вы в активном поиске находитесь, то продолжайте эти поиски и дальше. То есть, это вообще не ваш вариант. Девушка, то есть, если вы, конечно, не хотите себе проблем на голову, да, Mm, то есть, э, если оно вам не надо, то как бы, я советую вам выбрать другую девушку, да, для потенциальных каких-то отношений, то есть, э, это, это, это не тот вариант, то есть, вы тут замучитесь, как Леонард, с той же П, я не мучился, сколько лет. Хорошо, ладно, надеюсь, я вам помогла с выбором, спасибо вам за то, что посмотрели этот расклад, а мы перейдем к третьему варианту. Я надеюсь, если вам отозвалась эта история, да, вы пролайкайте и вообще будете наблюдать за развитием этого канала. Хорошо, тройки, я вас приветствую. Тема у нас сегодня «Достойна ли она моих усилий?» да? Давайте посмотрим вас. Вы сейчас находитесь, прошу прощения, в каких-то заработках, либо в крупных тратах. Давайте посмотрим более подробно. Это немножко непонятно мне. Так. Ой. А чего что? Ну тут однозначно говорится о том, что вы недавно очень крупно потратились на Какие-то свидания, да, на какие-то вот а, м -м, траты, связанные с романтическим каким-то отдыхом, да. Возможно, вы очень много тратили на свою женщину или на свидание с этой женщиной. И у вас сейчас затруднения некоторые, да. И, как ни странно, возможно, они связаны опять же с, эти, с, с этой женщиной. Ну, давайте посмотрим. Тоже произошло. Давайте посмотрим вашу пассию. Еще одна карта просится. Очень странно, очень странно. Эта девушка сейчас находится в активном поиске. Но при этом не предпринимает да, каких-то активных действий в отношениях. То есть она идет по наитию в отношениях. В любых, в принципе, отношениях. И всегда она руководствуется не очень правильными мотивами, я могу так точно сказать. И, как правило, у нее удовольствие стоят на первом месте, да? и холодный расчет, да, если мы говорим о ее собственном комфорте и финансовой стороне, да, вопроса. Ну хорошо, поняли. Я надеюсь, вам откликнулось. Это как бы характеристика не очень лицеприятная, да, о девушке. Девушка любит хорошо и комфортно жить за счет других. Вот и все. Собственно говоря. Ничего не делая при этом, не особо развиваясь да, в каких-то ну, вещах. И не особо, ну, честно сказать, она умная. Не то, что умная, ладно, там, не все мы умные. А даже о себе я так могу сказать точно, что я не умный человек. Ну, хотя бы мудрость некая должна быть в каждом присутствовать. Ну, вот этой мудрости в ней тоже нет. А, да, есть а, инфантилизм некий, но на этом как бы все. То есть, и в принципе, она готова а, ради удовольствия и легких денег, да, вот, ну, как-то поднапрячься, но не более того. Вот так я вам скажу. А вы тут выпали достаточно стабильным человеком по этим картам вот, по, по карте короля пентаклей да тут э, у вас характеристика такая что вы человек э, правильный человек хороший человек э, стабильный стабильный и который готов да вкладываться в свою женщину, да, но как бы при этом отдачу какую-то получать, да, вы готовы в трудную минуту помочь своей женщине, но, соответственно, в свою сторону вы, вы, вы ждете того же, когда у вас что-то тяжелое в жизни произойдет, вы хотите знать наверняка, что вам эту помощь окажут без лишних слов и вот этих вот представлений, да. Хорошо, ладно, давайте посмотрим, Характеристику ее мы посмотрели. Давайте посмотрим, и, и, и как она вообще к вам относится, эта дамочка. Ну, тут могу вам сказать так. В вашем случае она хочется совместить приятное с полезным, да? Но опять же, не предпринимая каких-то серьезных э, движений, да, то есть даже в романтическом плане она будет э, занимать позицию пассива, которая просто потребляет, да. Если, допустим, будут какие-то возникать у вас конфликты и ссоры, она будет всегда ждать, что вы прочитаете ее мысли, э, что вы предугадаете все ее шаги, э, придете к ней, опустившись на одно колено э, и прося прощения там, я не знаю. Вот что-то в таком духе, да. И ждет она от вас какой-то стабильности, Но вот у нее видно, что а, вы прямо перспективный вариант для нее, да. И с вами она готова как-то, да, сотрудничать. А но при этом как бы... Вот тут чувствуется разница статусов, вот реально. Вот тут вот, смотрите, выпал опять же король. Тут Жезлов, то есть вы достаточно темпераментный человек для нее и, в принципе, это нравится, но она сама, да, она выпала пожом, вольтом, соответственно, тут как бы разница слишком большая, у вас ранговая система, что ли, тут отличается слишком сильно, либо это разница в возрасте большая, либо социальная, либо финансовая какая-то, да, но вот она хочет какой-то прелюдии, да, каких-то ухаживаний и какой-то вот стабильности, а, и что, что вы все вопросы ее решите, и ей не нужно будет вам ничего говорить, вы уже там все там сами, там все вы сделаете. Ну, очень странная позиция немного, и что вы, кстати, что она настолько вам запала в душу, что вы будете там по ней сохнуть днями и ночами, что... Как, как в пьяном бреду, да, там куда бы она ни пошла, вы будете сканить ее в соцсети, не знаю, как как, как чебан, да, пасти вот ее в соцсетях или вообще где, где бы ни было она сама, да, вот куда бы она ни пошла, вы там тоже будете или хотя бы будете знать, что она там находится, вот Прямо вот ее персональный чебан. Вот <смех> как-то так я это описала бы. То есть, ну, короче говоря, что вы умираете от просто словострастия в ее отношении. То есть настолько она. Я бы тут, конечно, выразилась, как на одну, как бы меня ограничивают правила Ютуба, поэтому я, я скажу вот так, чебан. Вот вы ее персональный чебан, который, знаете, настолько влюблен в свою овцу, что никогда не покинет. Он бросит все, остальное стадо. Но вот именно за этой овцой он пойдет. Ну, как бы, не знаю, и в космос полетит. Что еще могу сказать, если это потребуется, да? Хорошо, давайте посмотрим ее чувство. Ладно, это мы посмотрели отношение ее к вам. А сейчас мы посмотрим, чувство ее к вам. Давайте посмотрим. Ну, девятка жезлов нам может говорить о том, что ее в сексуальном плане вы привлекаете, да, но она, как бы, знаете, не хочет, то есть, если вы не вкладываетесь в ее перед тем, как она там соизволит, я не знаю, дать согласие на то, чтобы вы поцеловали ее ручку, да, вот, не говорим сейчас о сексе, там, то она не готова делать это бесплатно. И торопить события она не будет. То есть доступ к телу в плане отношений нет. Никакой вообще тут она, она как бы не согласна на это. То есть пока вы не сделаете ее... Не решите ее проблемы все, да, вот. Не будете ей там давать некие дотации, да, денег эквиваленте в качестве, там, подарков или еще чего-то. Она не готова ни, ни на какие, да, уступки. Но если вы это сделаете, она, в принципе, легко, как бы, да, с вами, ну, вы сами поняли, да, пойти на какие, на какие уступки она готова с вами пойти. Но, опять же, тут она боится, что это все быстро произойдет, то есть так как оно началось, так оно и закончится. Некие опасения у нее есть. И, и, и еще есть такой момент, что э, Не унесет ли ее с головой вот в эти отношения Стоят ли вот эти ее потенциальные мучения эмоционального характера да, У тех денег, которые она может получить от вас Вот так вот, как бы это жестко не звучало Хорошо, ладно, давайте посмотрим, как вам к ней относиться Как вообще, как листы предпринимать. Ну... Если вы хотите опустить ее как женщину, да, то у вас есть для этого финансовая независимость и денежные вот эти ресурсы. Ну, для, именно для наказания такой женщины. Да, в качестве наказания. Но надо ли оно вам? Я не знаю, решайте сами. Потому что, ну, вы тут во всех вариантах, да, вот выпадаете королем, да. Вы независимы, вы очень темперально, возможно, даже не обделены физической красотой, да, которая, которая она имеет представление. Но вот тут вы еще и императором выпадаете, то есть, а император это кто? Это человек, который ставит всех на место, и, возможно, вы захотите поставить ее. Да, вы кинете там ее монетки и как бы попользуйтесь да выбросите, но как бы надо ли оно вам, просто смотрите сами. А я вам бы посоветовала просто, не знаю, не, не тратить ваше время, да, а найти нормальную женщину и как бы жить дальше. Ладно, спасибо вам, третий вариант. Надеюсь, вам понравилось. И вы отпишитесь. или поставите лайк. Спасибо вам, третий вариант, еще раз. Четвертый вариант, я вас приветствую, да. У нас сегодня расклад называется «Достойна ли она моего внимания?». Давайте посмотрим сперва у вас. Это карта-сигнификатор. Так-так-так, секундочку. Вы что, вы после каких-то Отношения сюда прошли, я не знаю, как-то в какой-то умеренности находитесь, да? Чувствуется, что какая-то вот у вас... У вас за спиной, да, тяжесть от предыдущих отношений волочится за вами. Вот что-то такое прям чувствуется. Какая-то неудовлетворенность даже. Ну, не знаю, не знаю. В какой-то аскезе находитесь, в общем, так я могу как-то одним словом описать. Хорошо? Понятно. Давайте посмотрим на вашу пассию, да? Что это за женщина, девушка? Ой. Ну что, пришли смотреть на бывшую расклад? Извиняюсь, конечно, ну ладно. Ну, тут... Наша девушка находится сейчас в некой прострации, да, в каком-то пережевывании, в каком-то не совсем благоприятном состоянии, да. Опять же, у нас тут вышло правосудие, поэтому тут можно сказать, что... Ну, вот, справедливость, да, какие-то подводят итоги, да какую-то вот такую работу проводит и по карте отшельника это самостоятельная работа, а по карте Луны это можно говорить о том, что у нее тоже возможно недавно произошло расставание или, или она там занимается какой-то проработкой себя, вот что-то у нее вот ну какая-то внутренняя работа происходит достаточно серьезная сейчас. Ладно. В неком каком-то, знаете, она Астрале, может быть, в <смех> какой-то прострации, короче говоря. Ладно, давайте посмотрим, как она к вам относится, эта девушка. Все бы было хорошо, да, если бы не выпала пятерка Пентакли, это говорит о какой-то ссоре, о каком-то негативе в вашу сторону, да, вот и позиции императрицы, это говорит о том, что она себя считает правой в этой ситуации, и десятка вот говорит нам о том, что... Это прошло, то есть, да, что вы сейчас, возможно, находитесь на расстоянии, да, друг от друга, что часто, может, вот, по судя по вот всем предыдущим картам, да, и этим, и говорит нам о том, что тут, опять же, расклад на бывшую, и... Вот как-то она тоже переживает этот момент. Если вам это интересно было узнать, то да, она переживает и считает, несмотря ни на что, что она права. И что вы поступили по отношению к ней неправильно. вот И если вы хотите узнать, хотелось бы она поговорить с вами, да, она хотела бы поговорить, но именно чтобы высказать именно то, ну, то есть, сперва послушать вашу, да, позицию, а потом сказать то, что она о вас думает. И все этой ситуации. Вот как-то так. Ладно, хорошо, посмотрим, какие у нее чувства по отношению к вам. Давайте посмотрим. Чувства. Еще Ух. Ну, смотрите, я не знаю, что у вас произошло, но у нее прямо желчь, она их какую-то источает по отношению к вам, прямо вот чувствуется эта желчь, вот прямо из кишок, вот та самая, да, когда вот это происходит, и у вас выходит желчь, и вот эта желчь у нее при отношении вас, да, вот, вот эти чувства у нее вот именно к вам сейчас. Я не знаю, возможно, вы недавно расстались, да, и вы-то находитесь у нас по первой, сейчас секунду, по первой карте, карте умеренности, да, а у нее сейчас дьявол в глазах бегает, блестит, вот видите, карта дьявола. Вот знаете, такое чувство, что человек жалеет вообще о том, что он с вами связался. Вот честно, вот без, без всяких, я не пытаюсь там никого унизить, да, я просто вам читаю карты. То есть всю ту стабильность, да, как она вот это говорит, всю ту стабильность, все те потерянные годы, мои ресурсы и время, все это он выкинул в мусор. Как он смеется. Вот чё, чё, чё вот у нее прям проскальзывает. Вот это вот она вот это извергает на из себя. Да кто он и кто я, да? По карте Императрицы, я тут опять же читаю. Да какого Лешего? Да как он посмел? Да, вот, вот это вот. Я не знаю, что у вас там произошло, но вот эта карта говорят. И если вы хотите перед ней извиниться. Ну, если, конечно, все может быть, да. Или просто объясниться, да, вот чтобы разрядить какой то Может, это недоразумение, всякое возможно, да. То лучше сделайте это в дистанционном порядке. Да? Это вам как бы, не знаю, как бы безопаснее, что ли, будет вот такое вот. Хорошо, давайте посмотрим ваши действия вот, после всего этого вышесказанного. Ваши действия в отношении к ней. Ну, что я могу сказать? Эти отношения, они закончены. Тут как бы бесполезно что-то выстраивать заново. Тут как бы башня выпала, да. Тут еще король, король жезлов. И тут тоже жезлы у нас. Восьмёрка. Ну, вы тоже человек импульсивный, я так могу сказать, да? Тоже сейчас он вот импульсивный. Ну... Проработка, она у вас будет еще некоторое время. Я не знаю, насколько быстро вы восстановитесь да, но вам, знаете... Неплохо было бы объясниться с, с ней, как бы, да, расставить все точки над ей, чтобы и вы, и она, да, сделали собственные выводы на, как бы, на основе ваших вот этих точек зрения вместе взятых, а не так, что вот, как бы, уходя, да, молча, закрыв дверь, то есть оставить человека там, да, и себя самого в каком-то, какой-то недосказанности. Оно так и будет продолжаться, да, до конца ваших дней, если вы просто не договорите все, что вы хотели сказать. Поэтому я вам советую Возможно, выждать, да, надо сейчас какое-то время, но несмотря ни на что, да, каким-то образом попробовать связаться с ней. Я не говорю о попытке восстановить эти отношения, но просто, ну как бы, да, закончить то, что вы не успели. Поэтому спасибо вам за просмотр этого расклада. Если вам срезонировало, поставьте, пожалуйста, лайк. Это очень важно. У нас сейчас канал молодой, и для меня важна ваша поддержка и вот этот отклик. Мне нужно знать, что вам интересно. Если вам хочется какой-то еще расклад, если вам этот расклад зашел, можете в комментариях предложить свой вариант, да? И я обязательно прочитаю, отвечу и, возможно, даже сниму видео. На этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо и пока-пока. До следующего видео.